Всем добрый день, с вами Алексей Федорцов. Сегодня поговорим о том, почему разовая настройка рекламы не настолько эффективна, как с последующей докруткой ведением. Объясню. Большинство клиентов, которые заходят к нам, настроены на то, чтобы осуществить разовую настройку в какой-либо рекламной системе, связки, получить связки, рабочую связку с сайтом, с квизом, все это заинтегрировать как нужно с с crm если ли они есть, и благополучно двинуться самостоятельно уже далее с этими результатами. Но надо абсолютно четко понимать, что в рекламной кампании с течением времени многое может измениться. Может поменяться, как ситуация на рынке, может поменяться, как CTR, например, как при запуске RSI в Яндекс.Директе, а, показатели сначала идут вверх, потом после того, как а, система получила данные по отклику от пользователей а, на ваше рекламное объявление, на а, то, какое количество конверсий за первое время получили, и потом идет оптимизация. Как правило, здесь показатели снижаются, и надо либо взбадривать эту рекламную кампанию, либо создавать копию и запускать подобную. Не говоря уже о смене креативов в таргетированной рекламе. Когда ваша аудитория ограничена, сначала вы получаете максимум результатов, потом в течение двух недель, если аудитория у вас, допустим, 300 тысяч человек и ограниченного гео, допустим, какой-то конкретный город, то здесь точно нужно для удержания стоимости заявки и удержания стоимости клика добавлять новые креативы возобновлять аудитории либо банально просто перезапускать копии рекламных кампаний что иногда является тоже неплохим решением в некоторых нишах то же самое касается любых рекламных систем таргетированной рекламе ВКонтакте Google и AdWords MyTarget везде примерно плюс-минус такое работает и клиенты которые у нас заходят на одну услугу, первоначальную настройку, мы их предупреждаем об этом, что вам, скорее всего, понадобится введение, но ну, а, не сразу, да, через какой-то период времени. А, то базовое время, которое у нас входит в первоначальную настройку, мы на этом периоде проводим оптимизацию, но даже в контекстной рекламе а, все ключи а, мы протестировать не сможем, потому что они а, имеют разную частотность и повторяются, а, бывают по несколько раз в месяц. А при базовой настройке этого недостаточно. И когда клиент уходит в самостоятельное плавание, принимает решение не докручивать рекламные кампании с помощью нас, будет смотреть это как-то сам, либо доверит это какому-то своему штатному специалисту, то, как правило, все потом, после этого идет не по плану. Показатели снижаются, и через некоторое время клиент снова приходит к нам. Потому что стоимость еда выросла, а если вы не работаете там с конверсией в продажу, в сторону увеличения, то ваши показатели по маржинальности стремятся тоже упасть. И это надо принимать во внимание. Ошибочное мнение то, что последующая докрутка рекламных кампаний, она не нужна. Любая рекламная система изменяется, любое поведение пользователей изменяется. И с течением времени аудитории откручиваются и становится все, ваши рекламные объявления им примелькаются. И если у вас не супер возобновляемый рынок, то есть вы в зале, у вас не бесконечная аудитория, не может быть бесконечной аудитории. И ваша рекламная кампания показывается время от времени а по одному разу, по второму разу. По третьему разу, как только она заходит на второй раз показов, эффективность падает, потому что пользователи уже видели эту рекламную кампанию, им примелькалось, и они не хотят на нее кликать. То же самое, кстати, относится и к заголовкам, и к тизерам, то есть не только к аудитории. Поэтому... Рассчитывайте на то, что введение рекламной кампании и докрутка рекламных кампаний будет вам обязательно, либо нанимайте в штат специалиста, которая, который будет следить компетентно за вашими рекламными кампаниями и делать вот те действия, которые я описал. Но вы должны четко понимать, что с него требовать, ставить ему ТЗ и слеживать аналитику самостоятельно. То есть держать руку на пульсе, потому что, ну, то есть одно дело держать специалиста в штате и думать, что он работает, другое дело, что он выполнял те функции, которыми вы его наделили. А самая главная функция специалиста — это держать показатели в норме после того, как вы, допустим, заказали настройку у нас, либо у другого какого-то рекламного агентства, и после этого задача — сохранить показатели. То есть первый показатель — это хорошо, вы можете получать цену лида, вот на текущем нашем клиенте нам 64 рубля. После того, как по ваши показатели, ваша аудитория открутилась, вы будете получать уже цену дороже. И тут надо что-то делать. И это задача ведения рекламных кампаний. Задача аналит... аналитики, докрутки. И крайне рекомендую вам, как собственнику бизнеса, сделать... Пройти обучение а, для того, чтобы уметь анализировать показатели статистики в любой рекламной системы, которая у вас работает. А, либо, по крайней мере, вы должны понимать, на что обращать внимание а, и требовать эти показатели с, не только а, с вашего штатного специалиста, но и со всех а, подрядчиков, с которыми вы работаете, чтобы понимать текущую ситуацию. С вами был Алексей Фторцов. Если что, задавайте комментарии под этим видео, ставьте лайк, подписывайтесь. В описании есть мои прямые контакты на профиле ВК и мой WhatsApp. До новых видео!